Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 июня 2014 года, День независимости России. Пошла я покупать дождевик. Погода у нас, конечно, дождливая и солнце не собирается выходить. А мне завтра надо ехать в поход, поэтому дождевик. Потому что поход собрались три прекрасных пацана И без дождевиков там нечего делать Весь обошла, дождевик не нашла В одном из... в аптеке, короче, мне дают сдачу 50 рублей бумажечкой одной И у нее чуть-чуть уголок надорван Говорит, у меня больше нету, но их должны везде принимать Если не примут, вернете мне обратно Ну ладно, значит шла-шла-шла, дождевик все-таки нашла и подаю эти 50 рублей с надорванной бумажкой, с уголочком. Тетенька заказ говорит мне, мы такие не берем. Основания спрашиваю, не берем и все. Я говорю, покажите бумагу, где написано, что вы не берете. Мне сказали, что везде берут номер есть, какие проблемы в банке обменяют. Я говорю, книгу жалоб, будьте добры. Она, а при чем здесь книга жалоб? Я вообще самохозяйка хозяйка тут. Вот владелица магазина, я говорю, очень приятно, меня зовут Любовь Ивановна, я из налоговой инспекции подстава. Надо было видеть лицо этой дамы, сразу принялась в лице, Ждела у меня эту денежку и дает мне сдачу 20 рублей. Вот так их надо всех строить. Поход, короче, удался на славу, запомниться на всю жизнь мальчишкам и девчонкам. Понравился этот сюжетик? Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу.